Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В данном ролике я расскажу, когда же выйдет обновление, и неужели обнова будет 10 февраля. Ролик очень интересный, поэтому я попрошу тебя лайк авансом, и попрошу тебя подписаться на канал, если ты не подписан. Но пока ты подписываешься и ставишь лайк, я пожелаю тебе приятного просмотра. Итак, в основном мы будем говорить про 10 февраля. Во-первых, вообще, откуда взялась такая информация? Все пошло с этого скрина. На этом скрине видно то, что, мол... Официальный Твиттер Амонкас запустил вот такой пост, в котором написано 10 февраля. И главное то, что я не знаю, откуда он появился, но многие стали его распространять. Почему же я в него не верю? Я постоянно читаю весь твиттер для того, чтобы снимать оттуда новости, потому что разработчики много отвечают. И я ни разу не видел данный ответ-пост, потому что если бы я его увидел, я бы сразу про это записал ролик. Но однако, моих слов то, что этого скрина не было, то есть этого поста вообще никогда не существовало, мало. Поэтому надо привести доказательства. Посмотрите на верхний текст на котором написано Fab 10H. И посмотрите на текст Among Us. Видно то, что текст Fab 10H куда качественнее, чем название аккаунта. И теперь тоже посмотрите на аватарку. Аватарка стала хуже. Это потому что этот текст Fab 10H он наложен на данный скрин. Ну а теперь посмотрите на нижний скрин. На нем абсолютно все текста качественные и аватарка тоже. Да и тем более 10 февраля это у нас среда, а в среду разработчики никогда ничего не выкладывают. Все обновления выходят в четверг в пятницу. Теперь нам еще раз придется обратиться к этому арту, только придется там кое-какую деталь приблизить. У руки мы видим надпись Ирли Ян-ма. Здесь возможно I или R, то есть либо март, либо май. У нас получается то, что 10 и 14 число у нас отпадает, и у нас остаются последние два дня предвыходных в этом месяце. Разработчики говорили, то, что у них много работы, поэтому мы сразу можем вычеркнуть две недели. И у нас остаются числа 25 и 26. 25 февраля это четверг, а 26 это пятница. Но, однако, у разработчиков появился еще новый человек в команде. Это программист. Но программиста еще надо ввести в курс дела и показать, что и как и делать в их игре. Поэтому разработчики нам еще в январе намекнули на то, что обнова может выйти аж еще в марте. Но май он точно не будет, потому что разработчики сказали то, что в начале 2021 года ну а ма это уже нифига не начало. Вот такие были сегодняшние новости. Я надеюсь, что данный ролик был для тебя информативным и полезным. Причем он был без воды и он был закрепленными фактами. Но многим уже надоело ждать обнову. Многие устали и пишут вот такие комментарии. Я просто орусь с них. Но на самом деле это достаточно грустно, потому что контента в игре нету. Ну, в общем, с тобой был Чайок ТВ. На этом все. Подписывайся на канал, ты не подписан, и ставь лайк и пиши комментарий от четырех слов, которые продвинет данный ролик. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Я старался, пока.